Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент-центр. Сегодня у нас набор инструментов от компании Top Tool. Это GCI-4601, набор на 46 предметов. Поставляется набор такой вот коробочки. Это полноценная коробка, не накладка какая-то, сверху бумажная, то есть хорошая полиграфия. Перечисляется на упаковке особенности данного инструмента и плюсы его. Ну, как видите, здесь все на английском у нас идет. С обратной стороны указывается комплектация набора и где набор производится. Компания Top Tool это профессиональный инструмент высокого класса. Гарантия на инструмент пожизненная, но гарантии нет на биты, которые идут в наборе. То гарантия только на сам инструмент, на головке, на трещотке. Изготавливается инструмент на острове Тайвань. Внутри вот такая вот качественная идет прокладка, которая э, используется то, того, чтобы инструмент не дребезжал. Когда кейс закрыт, то тоже на хорошего качества идет. Видите надпись ⁇ Tool ⁇ И начнем с самого инструмента, который уже в наборе. Трещотка идет, э, набор данный идет под квадрат 1,4 дюйма. Трещотка здесь на 36 зубьев с реверсом, быстрый сброс, фиксация головки на трещотке. Также есть разборная, ремкомплекты есть, у компании ТОПТУЛ к трещоткам есть ремкомплекты отдельно, то есть если вдруг что-то у вас поломалось, ремкомплект можно купить и заменить саму внутреннюю часть. Рукоятка здесь пластиковая, на металле есть номер по каталогу, то есть по этому номеру в каталоге ТОПТУЛ вы можете найти данную трещотку, это означает, что у вас оригинальный инструмент, не подделка. И также надпись ТОПТУЛ на рукоятке но здесь не просто надпись краской, а буквы именно ТОПТУЛ. Э, это они прессованы внутрь самого, самого, самой ручки. Длина трещотки 150 мм. Далее, отверточная рукоятка. Длина 165 мм. Также есть номер по каталогу. Можете найти данную рукоятку в каталоге ТУПТУЛ. Ручка здесь пластиковая. Применяется данная рукоятка или с головками для трудонаступных мест. Или биты подсоединяем. Получаем отвертку. Далее, два удлинителя. Один 150 мм и маленький 55 мм. Головки короткие, здесь их 11 штук, по размерам у нас 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13, это самая большая головка. И набор длинных головок 9 штук, размеры 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Головки отполированы, очень хорошая полировка, Сверхузащитное покрытие, материал хромбонадивая сталь. Надпись на головках топтул и номер по каталогу, то есть я же показывал, что по этому номеру вы можете найти даже эту головку в каталоге Top Tool. В данном случае это BAEA 0812. В верхней крышке у нас набор бит, общее количество 22 штуки. Биты уже идут с переходником, с адаптером. Здесь у нас шлицевые, шестигранные, крестовые и биты Torx. Биты все промаркированы на, э, на кейсе, то есть если это бита Т 30 то в данной, данной ячейке лежит бита Т 30 токс. По инструменту, что еще можно сказать? Ну, по полировке я сказал, но вообще инструмент TukTool профессиональный, пожизненная гарантия, хорошее качество исполнения самого инструмента, материал затоления хромованадиоиста. В верхней крышке инструмент хорошо держится, защелкивается. И также он защелкивается в нижней крышке. Внутри логотип Top Tool на верхней крышке. Кейс состоит из двух частей. Соединяется вот такой вот широкой пластиковой завистью. Закрывается набор на защелку. Защелка пластиковая идет. Пластиковая, а сами штыри, которые соединяют, то идут металлические. Напись на замке Top Tool также имеет. Сейчас я вам покажу сам кейс. Кейс очень красиво исполнен, качественное изготовление, видите, логотип Top Tool идет на верхней крышке, и также вот такой вот логотип Top Tool, металлические буквы, то есть идут, написано Top Tool, с 1981 года. И вот такая вот наклейка идет спереди. Вес набора 1,5 кг, ширина кейса 25 см, длина 16 см, высота 7 см хороший небольшой набор. Рекомендуем к покупке. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому это видео помогло с выбором инструмента. И получайте скидки на нашем сайте. Спасибо. До свидания.